привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю видео на конкурс сталика франца Эк и сергея майорова с сайтом livingshop.ru я хочу показать что в лесу в казане можно приготовить не только очень вкусную еду которая будет радовать всех но еще что-то очень романтичное обычно когда мы видим казан у нас сразу возникают Образы плова, мяса и всего такого, после которого хочется просто отдохнуть, поваляться в гамаке. Сегодня я покажу очень романтичный и вкусный сладкий рецепт. Когда мы его готовим, у нас сразу поднимается настроение. Наши любимые начинают улыбаться, расцветают и сразу появляется на небе солнышко. Сегодня я буду готовить вот такой синий инжир в красном вине. У меня очень вкусное сухое красное вино. Это урожай прошлого года. Это мое вино, я его сам сделал. Как оно классно пахнет. У меня хороший спелый синий инжирчик, веточки розмарина и веточки свежего тимьяна. Из розмарина мне нужны не листики, а сами веточки, потому что они будут у меня выступать в роли шпажек. Я вот так листики с них снимаю. Листики у меня будут использоваться хорошем, вкусном мясном блюде, например, с барашком. А саму веточку я застряю. Пока я приготавливаюсь, у меня уже очаг разгорается. Сейчас я уже буду ставить казан. И прицеп очень быстрый и вкусный. И вот так аккуратненько нанизываю на нее сразу два инжира или две Фиговое дерево и плоды фигового дерева, они, конечно же, очень романтичные. Еще Адам и Ева кушали эти плоды и были на седьмом небе от счастья. Синий инжир в красном вине. Рецепт очень простой, но очень-очень вкусный. Я выливаю сюда красное вино. А теперь несколько веточек свежего, ароматного тимьяна. Как же ароматно пахнет, как же вкусно. Вот Инжир полностью покрылся вином. Кимьянчик здесь есть. Сейчас закипает вино. Я делаю самый-самый маленький огонь в очаге, чтобы вино еле-еле вот так дышало. Если бы слышали, как вкусно пахнет красное вино, такой аромат горячего спирта уже, именно винный спирт, так классно все вкусно, и инжирчик, чтобы все это сохранилось вот здесь. Я накрываю все крышечкой, а сверху еще вот такой крышкой. Но это еще не конец. Впереди много интересных сюрпризов, чтобы инжир получился очень вкусным. И это было по-настоящему романтическое блюдо. Вот это аромат! Прошло уже 35 минут. И теперь я добавляю сюда несколько столовых ложечек хорошего вкусного меда. Я готовлю это потрясающее, ароматичное блюдо в казане, на природе. Очень вкусное. Это блюдо нравится абсолютно всем. Оно полностью поменяет ваше представление о том, что можно приготовить в казане. Друзья, я готовлю этот шедевр на конкурс Сталика, Франца Эка и Сергея Майорова с сайтом livingshop.ru. Поддержите мое видео своими лайками, своими комментариями. Прошло 50 минут, я достаю веточки тимьяна, убрал крышечки, и теперь я увариваю вино, чтобы из него получился хороший, очень вкусный, густой соус. Я добавил немного огня в очаге, теперь все это начинает закипать. Вкус уже потрясающий. Я уже попробовал пару ложечек, очень вкусно, невозможно оторваться. Ай, класс. Цвет, такой глубоко-рубиновый глубоко цвет. Из-за того, что уже здесь в соусе есть много сладости, сам соус будет быстро карамелизироваться, поэтому нужно все время уделять ему внимание, не отходить ни на секундочку, чтобы все это хорошенечко уваривалось и не пригорало. О, еще веточки нашлись. Инжир стал хорошо тяжеленьким. Еще совсем чуть-чуть, и соус будет готов. Сегодня я превзошел сам себя. Благодаря именно Сталику, Францу Эк и Сергею Майорову, я сделал вот такое обалденное, вкусное, романтическое блюдо в казане. Обычно я готовлю его в простой посуде, в сковороде, но в казане это получилось вообще великолепно. И, конечно же, это романтическое блюдо всегда нужно подавать с романтическим напитком. У меня настоящее шампанское произведено по бутылочному методу. Класс! И, естественно, романтическое блюдо должно быть для самой романтической девушки. Танюшенька, я для тебя приготовил очень вкусную вещь. Иди, пожалуйста, к мне. соус уже остыл он стал очень густым настоящей карамелькой и теперь я вот так красиво намазываю немного соуса на саму фигу именно благодаря Сталику, Францу Эк и Сергею Майорову у меня получилось в казане намного вкуснее мое любимое блюдо, мой сладкий шедевр романтический рецепт инжир в красном вине с тимьяном и розмарином друзья если вам понравилось мое видео поддержите меня в конкурсе своими лайками у меня на канале и на канале сталиков подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале пишите комментарии как вы оцениваете мой рецепт и помните кухня это самое спокойное место